Всем привет, я Алина Фокс. Это мое новое видео под названием Странное поведение в парке. Начнем гребаное пятна. Никто не видит, никто не видит, никто не видит. Когда он тебе написал? Вот это поворот! Подписывайся на канал. На, Ленин, пропиарию между друзей. И поставь ловь. Не поставишь, не пропиаришь, приду на тебя и сделаю дело.